Короче, На. не закрывается дверь. Способ устранения причины для чайников. Берем, не стесняемся, отрываем вот эту херню. Рамочку дверную, да? Красава. Пена, пена Пено. Пено. Пено. Пено. Пено. И обрезаем. Да, подай. Ты объясняй, братан, почему ты обрезаешь. Да потому, что ее много. Ее много, она, Что она выдавила рамку, дверную. Поэтому дверочка наша не закрывается. И Игорёк ебашит. Он сегодня на выходном должен быть, но он ебашит. Опять нас орит нам сейчас чуть-чуть здесь. Все. Зато дверочка будет да, закрываться. Так. Так, ножом ты прошел или нет? Да, ножом прошел. А. Саморезы хуйню. хуйнуть надо. Все. Главное, чтобы под конец она реально закрылась. подтяну шурупы. Оп. Вот. Самое главное. Выкрутить. Выкрутить. Вот. И нижняя пошла. Нет. Пробуем. Вот она есть. Вот она. Чуть затруднить. Если мало, добавляем саморез. Да. Если это безом, то на И это верхнюю.. Раскрутить чуть-чуть, и сдави ее. Ну, это уже тонкости. А, а ну да. В общем, Это уже. Это уже потолка, короче. Все, красава, да. Видишь? Закрой еще раз дверь, мы запечатлим это. Так, все, бля, в туалет можно ходить спокойненько. Вс, это на место? Вот так. Просто поставил как новенькая. Все, все ровно без. Удачи, давай. Поставил обналичку, все идеально работает. Время устранения 3 минуты. Ставь лайк подписывайся на канал.